10 первый столтовой тапки. Блин, мне эта запись всегда сбивает. Так, ну что, друзья, начнем. Елена, сейчас, секунду, я посмотрю, если есть румыны. Так, спросите. Возьми помидор пора на это очень вкусно будет нет нет я не вижу румын а вы спросите на румынском возможно не слышать. слышать. да хорошо Гуназева, если не войдет работать, я... Ну все, 35, баба ягодка опять. Все, начинаем. 36 вместе с моим мужем. А, 36, все. Тогда точно начинаем. Тем более, когда присутствует мужья, я знаю, что это такое, когда... Женщина занимается чем-то, а мужчина это сначала не поддерживает, потом поддерживает, а потом присоединяется. Так, ну, пожалуйста, тогда с организаторы попринимайте. Я уже тогда не буду отвлекаться. А, все. Меня зовут Ина. Мне 40 лет. Я живу в городе Киев. Сама родом я с Донецкой области, и когда началась война, мы переехали в Киев. Ну коротко расскажу свою историю. Я человек не сетевого маркетинга, хотя это, наверное, нужно говорить во второй части. Сегодня мы поговорим о продукте здоровья, но расскажу, как я познакомилась с продуктом компании TLC. Есть у нас здесь новички или гости? чат можно написать, я просто тогда буду понимать, на что мне делать акцент и упор. Вот. Коротко свою историю, то есть я работала 17 лет в найме, на одном предприятии я проработала, ну, только там делала карьеру, да, 17 лет, это была работа в офисе, это была сидячая работа, правда, не всегда, это было на одном месте, это было на зарплату, и последняя должность, которую я... Занимала была помощник генерального директора. Это было полтора года, и как бы моя жизнь превратилась в кошмар в плане того, что с утра до ночи я сидела на работе, я организовывала там собрания, встречи совета директоров, нам советы. Это ненормированный рабочий день. Это как сказать, ненормированный прием пищи, да, то есть я, например, завтракала, я могла вообще вечером только ночью поесть, либо там какие-то перекусы. Я работала в, кондитерском, в кондитерской фирме, компания «Конти» на Украине, она очень хорошо известна и за рубежом тоже, и то есть это постоянные конфетки, печеньки. У меня был жутко низкий гемоглобин, потому что такой график работы – как бы тяжело было выдержать. Я периодически как бы пропивала витамины и какие-то лекарства для того, чтобы его поддерживать, потому что я себя чувствовала очень плохо, то есть у меня была какая-то слабость, апатия, вот, но мне нужно было быть всегда в форме. Но витамины у меня плохо усваивались, я поднимала гемоглобин всего лишь на чуть-чуть, и это очень плохо было ну, для моего организма. У меня были постоянные запоры, вызывало это железо, то есть я не могла подобрать препараты. Все заканчивалось тем, что я попадала в больницу, мне оставили капельницы, прокалывали уколы, и гемоглобин с 84 поднимался до 96, меня выписывали. И у меня хватало там где-то на 2-3 месяца. Плюс у меня с возрастом начали скачки давления подниматься, у меня вообще гипотоника, у меня низкое давление 90 на 60, но... Когда 120 давления у меня было, я себя очень плохо чувствовала, у меня были ужасные головные боли, у меня все кружилось, все плыло, было рвота, то есть, ну, очень плохо. Хотя приезжала скорая и всегда говорила, о, это же нормально, 120 на 80, это нормально, для меня это было смерть. И получается, что пришел такой момент, когда я уволилась, ну, истории там увольнения или там всего остального я не буду вдаваться Паньте, в подробности. Не буду вдаваться в подробности, то есть я уволилась, наконец-то. Бог меня простил, да, пришло время, когда мне пришло осознание про хотя я жила этой фирмой, то есть я была там как бы преданная и очень много прошла с этой фирмой, но я уволилась. Уволилась я с плюс 12 килограмм лишнего веса и как бы плохое здоровье, плохое самочувствие, опять же, повторюсь, низкий гемоглобин, вот, и стала на службу занести и решила заняться своим здоровьем и отдохнуть. То есть и моя жизнь превратилась, что я ела и спала. и набирала еще больше килограмм. Да, я пыталась найти работу, но чем больше я ее искала, тем больше я понимала, что я не хочу работать в офисе, не хочу работать на зарплату, хочу заниматься чем-то своим. На тот момент у меня была еще подработка, возила вещи, обувь с Германии, Англии. Там Италия, Испания, то есть брендовые вещи на заказ, но это тоже было, нужно было физический труд, то есть когда приходило там 100-200 килограмм этих вещей обуви, нужно было взвесить, рассортировать и отправить людям. Это тоже было очень тяжело, при этом нужно было искать какие-то акции, нужно было собирать заказы, делать новые закупки, чтобы был постоянный товарооборот, и это тоже как бы забирало у меня силы и энергии, я понимала, что так дальше не может продолжаться, потому что я подумала, что будет через 2-3 года, работая в компании, я подумала, через 5 лет я также буду ходить на эту работу, как 17 лет хожу. После того, как я уволилась, начала более... Это уже мое дело, я занимаюсь посредничеством. Я понимала, что пока есть клиенты, пока есть закупки, я зарабатываю, если вдруг где-то я куда-то уехала или заболела, или попала в больницу, естественно, все... Закупки прекращаются, и мой заработок тоже падает на ноль. А если, не дай бог, я попала в больницу, когда товар должен прийти или пришел, то клиенты мне просто не давали, не могли и прийти в больницу, да, где мои там, трусы и, и, и все такое прочее да, требовали. Вот. И я вспомнила, что есть такой сетевой маркетинг, сетевым маркетингом я познакомилась 20 лет назад, и что есть уникальный продукт в, этой, в этих компаниях. И а, я начала для себя искать продукт, чтобы поправить свое здоровье. И вот сегодня а, нас уже вот 41 человек, я хочу поднять свою рюмочку и выпить за ваше здоровье. Если у кого-то есть нутробуст, и он сегодня еще не пил, а, вы можете это сделать вместе со мной. Сейчас а, как бы новички и гости, не удивляйтесь, потому что у меня сегодня необычный нутробуст. У меня он не желтого цвета. Он у меня вот такого коричневого цвета. Это NutraBoost Plus. Я получила вот пробы продукт. Его можно заказать в Америке, на Украине его еще нету. Но Европа, Израиль может его заказать на в США доставкой. То есть я за ваше здоровье пью вот такой уникальный продукт. Все, теперь моя, мой рассказ будет... Намного веселее, потому что я перехожу к теме здоровья. Первый продукт компании, с которым я познакомилась, и я, опять же, я понимала, что у нас в организме есть орган, один из важных, где весь собирается наш иммунитет, это кишечник. И так как у меня было два кесарева, и у меня была такая проблема, как спачная непроходимость кишечника. И когда у меня была овуляция середина цикла, у меня были постоянные рези боли внизу живота, была поплексия яичника, но спасибо докторам, мне сохранили яичник, но ну, все равно мне дискомфорт присутствовал, и то есть в середине цикла 2-3 дня я просто тяжело ходила, как бы, ну, там, можно сказать, умирала, да? мне было очень плохо. Я там вставляла какие-то свечки, очищающие кишечник, и свечки, которые помогали мне как-то немножечко обезболить и поддержать мое состояние в эти дни. Мне предлагали оперативное вмешательство, но у меня организм не принимает операции, то есть мне сделали аппендицит, я еле выжила после двух кесарева тоже я очень долго в себя приходила, у меня организм не принимает сторонние предметы, эти все там нитки, швы, это постоянно начинается там как бы гниение, очень тяжело заживает это все, поэтому для меня оперативное вмешательство, это еще одна операция, после которой тоже будут спайки, да? не исключено, что после них тоже будут спайки, и неизвестно, как, как что будет. Поэтому я понимала, что мне нужно очистить свой организм, начала читать об этом в интернете, даже дело такое, что там какие-то клизмы делала себе, там выпивала трехлитровый бутылек содой соли, чтобы очищение было снизу и сверху, это очень было ужасно дискомфортно, это нужно было эту процедуру повторять, но мне хватило только на один раз, и э, я же говорю, что, наверное, Господь обратил взор на меня, на мои мучения, на мои посылы, на мои запросы, и послал мне компанию TLC с ее уникальным продуктом, Чай заварной растворимой, растворимый, а я сати, который мне помог комфортно, мягко очистить свой организм. Но начинала я, конечно, с чая растворимого для того, чтобы почистить кишечник, убрав только каловые камни, каловые завалы и там, пищевую пленочку, которая не, ну, не позволяет усваивать нам питательные вещества с продуктов почистив только один кишечник уже можно решить много проблем по здоровью то есть ну я буду говорить за себя и могу даже параллельно говорить за партнеров то есть на одной очистке организма э, э, чая растворимом у меня была сильная привязка к туалету но я знала что я хочу и я просто как бы терпела да можно сказать то есть я знала, что это рано или поздно закончится то есть у меня там выходила и слизь и, короче, ужас какой я была в шоке что во мне находится такой э, маленькой красивой девочки всякая такая гадость да выходила вот но э, получается что только на очистке кишечника я получила здоровый сон у меня ушли головные боли и только на одном чае у меня повысился гемоглобин э, получается что когда прошла очистка организма, возможно, железо начало усваиваться с продуктов. Я ела и печенку, и гречку ела, и пила там гранаты, да, мне муж покупал. Вот. И когда очередной раз меня не положили в больницу, потому что началась пандемия, и когда она закончилась через 2-3 недели, врач позвонил, говорит, все, давай, дорогая, ложимся в больницу, потому что на тот момент у меня был гемоглобин 74. То есть это очень низко, кто знает, да, и мне вообще говорили, как ходишь по земле как ты вообще передвигаешься вот как ты вообще дошла в больницу я говорю подождите меня ложить я себя прекрасно чувствую у меня появилась энергия и подождите меня ложить давайте я сдам кровь и мы проверим что-то изменилось у меня за три недели либо нет за период пандемии вот и ä, приятно были удивлены я и доктор что мой гемоглобин на тот момент составил 102 Естественно, меня не положили в больницу, тем более это ну, неприятное заведение, где приходишь с одним и хватаешь много другого, тем более в тот момент бушевал коронавирус, и это было очень страшно идти вообще в это заведение. Плюс еще добавлю, что в этот период, скорее всего в этот период, я также заболела коронавирусом, но я этого не почувствовала. Об этом я узнала спустя два месяца, когда... Ну, у мужа на работе кто-то заболел, и мы, они все сдавали анализы, но ПЦР-тесты у нас тогда были очень дорогие в Киеве, это 1600 гривен, где-то около 50 евро, да, муж сдавал ПЦР, а мы с детьми сдали кровь на антитела, и мне показало, что у меня есть антитела к коронавирусу. Я обратилась к врачу, и судя по показателям вот этих антител, каких-то там, да, там, АМ, ГМ, какие-то, какие-то я в них не разбираюсь, я не доктор, мне сказали, что это где-то приблизительно месяца 2-3 назад вы переболели. Я так посчитала, что это как раз период был, совпал период, был сентябрь-октябрь месяц, сентябрь, да, что я начала пить наш продукт. То есть, получается, когда я пила наш продукт, у меня была очистка организма, и коронавирус просто наверное, почистился в моем кишечнике, не задержался, но ну, у меня жутко стали выпадать волосы, это были уже последствия, потому что э, у меня присутствовал кашель, и мне делали два кт компьютерная томограмма, это облучение, то есть у меня полезли волосы, и благодаря, опять же, продукту TLC это НСР, э, аж, да, кожа, волосы, ногти. У меня наладился рост волос, обращают внимание парикмахеры, у меня укрепились ногти, плюс на очистке организма у меня улучшились волосы, улучшилась кожа, ну, как бы все было классно, но я понимала, что после очищения еще нужно напитать и наполнить свой организм. Второй продукт, с которым я познакомилась, это были, конечно же, витамины, витамины NRG, Значит, витамины энергии они не только питают наш организм, они нам придают энергию. На тот момент я еще взяла кофе Дельга, да? сейчас коротко расскажу про кофе. Я когда работала в, в НАМИ помощником генерального, мне нужно было всегда быть бодро, не засыпать на… писала протоколы, они а там как начинают разговаривать ну да, я постоянно засыпала, вот, было такое, что телефон падал, да, и, ну, были такие моменты, что действительно я засыпала на этих собраниях, вот, и мне для того, для того чтобы быть, держать себя в форме, нужно выпивать, было по 2-3 кружки кофе, я понимала, что это вредно, у меня начиналась тахикардия, и я понимала, что кофе закисляет наш организм, выводит кальций с организма. Ну, все, наверное, эти, не знаю, байки, не байки, мифы, не мифы, мы это знаем, но все равно это в подсознании у меня крутилось. Я старалась, конечно, кофе не пить, но без кофе я просто не могла. Когда я познакомилась с кофе Дельгада в компании TLC, в состав которого входит арабика, дерно-зеленого кофе, гриб рейджик, горциния камбоджийская и адвант розет, жиросжигательный компонент. То есть я понимала, что я буду худеть, пить кофе, получать энергию, удовлетворять свою вкусовую потребность, попить кофе по утрам и прекрасно себя чувствовать. Поэтому я, как только узнала, что в компании есть кофе, тоже заказала его и начала пить. Мне достаточно одной кружки в день для того, чтобы получить заряд энергии и бодрость на весь день. То есть я добавила кофе и энергию. убивает убирает весцелярный жир, вот вы знаете, что у нас есть белый жир и желтый жир в организме, да, желтый, который очень тяжело согнать и избавиться, то есть энергия убирает вецелярный жир. И убирает вот эти спасательные круги, как мамочкин животик, пивной животик или живот вот под, под грудью, да, как вот говорят на Гасиса. вот у женщин бывают такие вот круги. У меня есть девочки в команде, партнеры, клиенты, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, правильное питание. А, ну, как бы они активны там и голодовки, и все, но они худенькие, здоровые, красивые, подтянутые, но с животиками. И вот именно наши витамины Energy помогают убрать вот эти вот животики. То есть есть результаты, есть отзывы. Вот. И получается, я познакомилась с витаминами. Вот, ну и как бы моя жизнь наладилась, я в компании уже около 10 месяцев, я попробовала очень много продукта, и чай с CBD, канабидиолом, и все эти витамины, вот Нутробуст Плюс я уже второй раз пропиваю, мои <свят> дети пьют витамины Нутробуст, улучшился иммунитет, но знаете, как сейчас получается, я... <свят> вещаю одна, да, поэтому хочу спросить, может быть, у нас есть гости, я, конечно, хотела бы с вами познакомиться, возможно, у нас есть новички, которые тоже хотят помахать нам обозначиться, и, возможно, у нас есть люди, которые также на нашем продукте получили результат, которые хотят вот поделиться своими результатами, потому что я говорю, что я о продукте могу говорить много, Дома, да, потому что, да, у меня не только у меня не только есть свой результат, у меня еще результат есть партнеров и клиентов. Вот, Татьяна поднимает руку, да, Тань, тебе слово. Да, благодарю, дорогая, всех приветствую. Хочу представиться, меня зовут Татьяна Шкарпенко, ну, все меня знают, как Татьяна Курила, потому как я со многими общаюсь, меня все знают. Что могу сказать по поводу продукта? Как все начиналось? Год назад э, был один человек, Сергей, который подарил мне стильки, помню, чаю. Говорит, слушай, это тебе нужно попробовать. Ну, я скажу так, заварила себе этот чай, попила, унитаза не вставала и сказала, да ну его нафиг, вообще так срать, вы просите за выражение. Я прям, знаете, как испугалась, мой мой, что это за жизнь? Я даже не допила это все. Потом проходит время. И у меня Ина, и сестра ее, Анечка, мы дружим очень близко, да, и вот однажды, буквально недавно, когда я закончила, скажем так, свою деятельность в одной компании, у меня немножко был такой, знаете, как депрессняк, нет энергии, то есть если я раньше круглосуточно проводила прямые эфиры, вела команды все такое, то в последнее время реально как-то жить не хотелось, какой-то начал стресс заедать, Тортики, шмортики, все, да? И я реально поправилась. У меня есть видео, там, где я буквально вот 20 июня, такой кабанчик, реально, у меня не было вот этих мускулов, у меня такой животик, реально, ребята, я могу это в общей час скинуть, мне не стыдно. И тут мне 11 числа, нет, 11 числа мы заказали кофе, вот такое вот, Бергада, да. Но пока девочки были э, в Яренче, говорит, я приеду, мы тебе все вышлем. Ну и где-то числа 20-25, я не знаю, посмотрю переписки, я уже написала, что благодарю, дорогая, я получила все. Я начала пить это кофе, вот, и сейчас я его тоже пью, и буквально через 7, максимум это 10 дней, тоже надо посмотреть переписки. У меня реально плоский живот, я как-то, знаете, такая стала бодрая, энергичная, я хочу завоевать мир, знаете, как Татьяна восстала, серьезно, в прямом смысле. И я сразу же, Позвонила своей Леночке, которая в Джине заказывает, там очень много. Говорю, Лена, тут такое, говорю, есть чай и кофе. Говорю, реально классно, все, я пью без сахара. Она сразу же заказала в тот день, даже я еще сама не получила, и нам пришло одновременно. Так Леночка за это время, мы же с ней общаемся, дружим, все друзья, все друзья, все единомышленники моей из команды. Говорит, Таня, у меня ушло 2 килограмма, но она пила чай. Но фишка в том, что в последнее время, смотрю, у меня одна в Германии толстая подружка, потом вторая мама, ну, после рождения ребенка, да. И я такая думаю, я, я вообще, слушай, я вообще как бы, да, думаю, так, да, не буду я этими баночками чаями заниматься, ничего, супермаркет, я себя люблю и уважаю, серьезно. То есть, ну, знаете, как я думала, это какая-то фигня, то есть, знаете? И так получилось, что действительно, когда Ина мне сказала, ты вот попробуй, посмотри, потому как только тогда, когда ты что-то искренне рассказываешь, да, то есть, ну, тогда действительно это чувствуется, и люди покупают, не продавая, ну, так оно так и есть. И я прекрасно понимаю, а, кстати, и на мне там надавала еще, и на меня очень хороший спонсор, подарила мне такие ну, кофе с коноплей. ой, ребята, это было, это было, я вам серьезно говорю, Чай. Смотрите, у меня реально мозги чай. прочистились. Та а? чай с канабидиолом с лимоном. Ну, вкусный. Да. Мне понравится. Мне даже дочка попробовала. Смотри, что я хочу сказать. И еще, что мне нравится, вы знаете, я очень сильно много занимаюсь практиками расширения сознания, то есть, именно вот сначала мысли наши, да, а потом, соответственно, наше тело однозначно. Потому что это корень, это корень, а это все листочки, там, столбург. И получается, что когда мне Инна скинула Александра Полиенко видео о том, что наш кишечник отвечает за прием информации, вы знаете, я с того момента как гений, серьезно. Я читаю очень много каналов, я общаюсь с огромным количеством людей. Я приделываю много много задач, ты знаете, говорится, меня прет, реально. То есть мои, меня стали не только желудок и тело красивое, я скину фотку, мне все равно, даже в труселях. И знаете, у меня, знаете, как мозги стали, я стала все осознавать, причинно-следственные связи в своей жизни, реально находиться в моменте, жить здесь и сейчас в очень крутом, позитивном настроении. И самое главное, что я поняла, что я реально люблю всех своих друзей близких и хочу им такого же состояния, как у меня. Поэтому я реально приняла твердое решение, что нужно, как говорится, ну, действительно преображать людей. Потому что есть очень такие толстые люди, которым тяжело шнурки завязывать. И я действительно понимаю и осознаю как раз, что помогая другим, мы помогаем себе. И честно, я, как Май Тереза, обычно про деньги мало думаю, да? Но нет у меня канала денег по дизайну человека, но... После того, как я реально прочистила кишечник, и вчера, знаете, что я нашла в избранных картинку, что не нужно прочищивать денежные каналы, да, как вот эти практики, медитации, там вот это все, даже молитвы, все, пока ты не можешь нормально посрать. Отвечаю, я эту картинку тоже могу скинуть, понимаете? Потому что у некоторых есть такие проблемы, они вот это все носят себе, вот эти токсины, это же ужас. А еще знаете, что я поняла, почему это нужно всем? Потому как, смотрите, ну, там, у каждого человека есть бактерии, да, там разные глисты и все такое. И когда мы покупаем в аптеке вармил, ну, это реально, И она как мне рассказала, я чуть сознание не потеряла. Говорит, смотри, ну вот ты вот убила да, этих паразитов, а потом с этими ходишь. Говорю, как ходишь? Говорит, А как ты думала? И действительно, ну после кофе я не знаю, но у меня еще были вот эти пакетики, которые зеленый, но это чай был, да, вот после них действительно такой, знаете, как легкость и вообще круто, то есть, да, действительно вся нечисть вышла, понимаете, все как квотеранты, ушли, ушли, это процентов. в общем-то, я так благодарна, благодарна себе в первую очередь, да, что я всегда открыта к возможностям, то есть, если я чувствую энергию, да, и, конечно же, и на Аня – это те люди, которые другим только вот только добра желают. Поэтому я хочу сказать, что люди, те, кто еще не пробовал этот продукт, э, те, которые сомневаются, поможет, не поможет, поверьте мне, на моем личном опыте, что эта фишка вот лучше, потому как э, я раньше M по 600-700 по гривен, там кофе, чтобы вы понимали, даже со скидкой 30%, 700 или 800 гривен. Я уже давно не заказывала. То есть, а здесь, если посчитать вот так вот, даже по деньгам, да, то ну, мы же все равно заказываем разные латы, кофе по 50-60 гривен, если в кафе. Дома тоже покупаем. Так зачем эту фигню пить, если она ничего не дает? Это просто, знаете, какое-то рукоблудие. То есть это не, это, это не, не есть какой-то вау эффект, да, который хочется. А тут действительно... И даже, а, кстати, я же не сказала, спортом я не занималась, я кушаю, как и кушала. Ой, я вообще прям тортики, я, я все жру, понимаете, все, что хочу. Но действительно у меня, сейчас покажу, вы посмотрите, я прям как качок. Я отвечаю, ничего не, не бегаю, не делаю, вы что, я, я ценю свое время. Так мало того, смотрите, я позвонила Лене, Лене позвонила, говорю, Лена, есть кофе? Она, да, давай, все, Инна там быстро выслала все. И оказывается, я еще 20 долларов заработала, понимаете? То есть, ну, так я ничего не делала вообще. То есть я просто сказала, говорю, хорошая тема, все. Я не изучала ни состав, ничего просто. А, нет, знаете, что я хотела сказать? Смотрите, что еще какой аргумент был того, что я поняла, что кофе – это тема, и там все на настоящее. Я 4 года работала в колл-центре менеджером по продажам. От звонка до звонка в телемагазине Телемагазин называется Уютно. Я звонила по России, продавала мультиварки, паровые швабры, все украшения, лягушка счастья, может кто знает, да? который там кулон из такой по 1800 рублей. И у нас был такой продукт, грибрейши. рейши. «Грип рейши, он такой был, там упаковочки 1890 рублей, там 30 или 50 грамм. И у меня мои клиенты, в основном это были, ну и бабушки, и мужчины, заказывали, а, потому что... А, заказывали потому что э, там когда они делали эту настойку то у них у них э, было э, уходил сахар вот, ну, вот повышение сахара плюс там э, снижение веса то есть гриб рейши гриб это насколько крутая штука это действительно э, называется знаете как я просто уже не помню я давно ушла с центра года три назад ну, получается, там так было написано, что гриб долголетия. И там растет на дикой сливе, где-то в горах, где-то там вот это все, понимаете? То есть получается, что действительно все с натуральных продуктов, все работает. Поэтому я всем очень советую. Очень благодарю за внимание. Всем удачного дня. Я послушаю кого-то еще другого. Да. Спасибо, Татьяна. Хочу добавить, что действительно... У нас на нашем кофе, на нашем чае уходят у людей паразиты. Были такие результаты у нас уже на прошлых зумах. И у меня, у меня тоже в команде есть, что вот на нашем кофе Дельгата, но есть люди, которые не пьют чай вообще, только на одном кофе, уходили паразиты, и люди себя прекрасно чувствуют. Слово я предоставляю Николаю. Он тоже держит руку. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, <смеешь> да. здравствуйте всем. Вот, да, я... Познакомился недавно с этой компанией, да, так находился в Джанэсе. И зашел в Дженес, то есть зашел в TLC 20.06. Просто что хочу поделиться, ну, у меня хоть маленький да, результатик, но он есть, но он уже свой, что самое главное. И я начал пить э, чай ну, заварной 25-го. Это я даже записал в я называю это склерозничек, вот. записал 25-06, вот. взвесился, объем талии взял, в животом месте. Вот. фотографии сделал, ну, фотографии, как фотографии, они там лежат у меня, вот. Но что хочу сказать, я 25-го начал пить чай, и случайно так вот начал пить, и первое число наступило, 07 я думаю, ну дай-ка на весы стану, поломаешься весы или нет. Вот. Ну на 25 число я как раз на тот момент весил 95 килограмм телена И в объеме в объем талии у меня было 107. Вот. На, первое число, на первое число я опять стал на весы, и у меня был уже вес не 95, а 93. Хотя я такой человек, как... Ну, Люблю спорт, но у меня байк, вот я люблю ездить на нем. Но на тот момент я не ездил. Вот как раз вот эта погода была такая плохая. И как-то не хотелось мокнуть и тому подобное. Вот. И что характерно, что в первый раз и во второй раз я взвешивался и делал объем талии именно на полный желудок, правда. Вот поел, как свинья, грубо говоря, да, наелся, как бочка, и потом думаю, что же я делал, надо же было на голодный желудок. Думаю, да ладно, уже попробуем так. И действительно, вот даже на полный желудок, я говорю, 25 числа был 95 килограмм, 1 числа у меня 93 килограмма уже. Объем талии было 20, 25 107, а 5, то есть 1 числа у меня уже 104. Вот маленький результат, грубо говоря, 5 дней прошло буквально. И именно чай, регулярно пью его во время еды, вот, в основном я так любил, люблю так сказать, запивать, чтобы он это хорошо пролетал, чтобы не задерживался. Вот. Вот. Но в этот раз, вот, как раз на выходные еще один раз сделаю замерчик, узнаю сколько и чего, но сейчас пока есть чай. Но как я узнал, да, вот, что люди говорят, а как я узнаю, что ну, чай работает или не работает. Вот. И молодой человек, Александр, не помню его сейчас, он был с утра, убежал, наверное, где-то, он как раз рассказывал, что вы почувствуете, когда вы будете пить его, пить чай, вы почувствуете через какое-то определенное время, что вам хочется именно так жрать, как свиньи, как никогда еще не ели. А это как раз действительно, потому что когда организм начинает изнутри внутри очищаться, начальные клеточки начинают очищаться, и они уже дают сигнал нам мозг, что они голодные. Их надо вот как раз давать те витамины, которые есть. Но на данный момент у меня их нету, вот я стараюсь вместо этих витамин брать байк и вперед э, высачить, короче, чтобы как-то вот... Э, насытить свой организм, наоборот спортом вот ездой потому что я вот, ездой потому что я люблю спорт вот и у меня это как бы знаете знаете как говорят в здоровом теле здоровый дух вот и вот ну как бы вот маленький до да, результат вот просто маленький да и я просто его увидел и действительно здорово это я только чай пил, а и мне еще гостили, да, два кофе, и 20 чая э, растворимого. Но чай я так и остался, у меня еще держится я его так ну, как бы стараюсь его держать на как бы на черный день на данный момент. Сейчас пока чай есть, заварной а я его пока пью. Вот. но в дальнейшем, конечно, я хочу тоже все, все продукты попробовать, потому что это мое здоровье. В первую очередь, не чье-то, а мое. Ну и он по карапуз есть, то ему что-нибудь можно будет. Потом, в дальнейшем, как раз для веса. Вот, потому что он такой у меня едок. Вот. День есть, четыре да. недели не ест. Вот. Все. Насчет этого спасибо, что выслушали. Спасибо, Николай. Скажу, что вашему сыну, да, можно наш нутробус, оно идет и питание, и витамины, у меня дети его пьют, перестали болеть, говорят, мама, больше не будем пить твой нутробус, потому что нам приходится ходить в школу, если раньше они там три дня ходили, две недели дома сидели, то сейчас уже они отказываются пить витамины, хотя им очень нравится, я поначалу их мешала с водой, думала, Сина Константиновна, сейчас они сами встали, залезли в холодильник, налили себе, у нас есть такая прекрасная рюмочка, чокнув есть, как говорится, да. Буханули и, и прекрасно себя чувствовать целый день. То есть вот очень классные витамины. Спасибо, Николай, что поделились своей историей. Слава у нас держит руку, хочет что-то сказать. Слава, пожалуйста, вам слово. Слава, микрофон. Ну, да. Меня зовут Вячеслав, 46 лет, я из Израиля, в компании ТЛС я с 1 мая, и скажу вам честно, вот буквально за этот месяц с небольшим компания реально изменила жизнь мою и моей семьи, в прямом смысле слова, поэтому если мы говорим, кому можно эти продукты, их не можно, а нужно всем, То есть, все, кто могут пить, у кого есть рот, как можно больше, и как можно быстрее, поэтому тут даже не вопрос не идет, человек полный, неполный, даже человек очень худой, это не значит, что у него все в порядке с весом, Потому что наши продукты, они не, не, не, похудение не является самоцелью, а это уже идет бонусом. Кому-то надо вес набрать, вот, кишечник надо обязательно почистить. Но я заметил по себе, что продукты хорошо работают в комплексе. Поэтому вот у нас идеальный подбор – это заварную чай, нутербус и энерджи. Если вот этот вот пакет вы себе позволите, то есть не пожаничите на себя, на любимого, у вас результаты будут гораздо быстрее, чем просто пить чай, допустим, один или что-то одно. Значит, насчет результатов, у всех они разные, у меня было несколько человек, у которых там в течение месяца результатов не было вообще никаких, то есть вообще мертвяк, а потом как пошло, пошло, и они сами в ужасе, как говорится, и в шоке, и в радости, и бегают, сейчас вот меня ищут, чтобы похвалить и выкупить еще, поэтому вы, когда слушаете результаты, результаты у всех индивидуальны, а во-вторых, как уже говорил у нас многоизвестный ВЕЛЬ, результаты они скачкообразные, это как в спорте, вы пошли качаться, покачались, там недельку, вроде мышцы заиграли, потом плата, потом у вас идет расстройство, никуда не двигаюсь, ни зад, ни вперед. Нужно продолжать. Продукты работают тогда, когда, во-первых, у прошли стадию как минимум три месяца что называется жесткого такого контроля веса и чистки организма глубоко, а еще потом вы ждете, делаете поддержание. Я сейчас выпил кофе Дельгада, я вам скажу честно, я могу выпить сейчас 4 Дельгада, 5 чаев и пойти спокойно гулять и при этом покушать. И я не боюсь, что у меня туалета рядом не будет, и я не добегу. У меня желудок уже работает совсем по-другому, потому что чистка прошла глубоко, и я уже к этому продукту привык. Да, я, я, его, я его привыкаю. Вот, кстати, молодец, Татьяна, сегодня просто шикарно выдала от души. Хотел, кстати, отметить, молодец, что зарисовала. Вот. Поэтому, ребятки, я вам скажу одну вещь. Компания шикарная, но и есть другие компании шикарные. Я еще как бы работаю в ЖНС, ну, как бы я в жнс закоренелы. Потом скажу одну вещь. Продукты классные во многих компаниях. Ну, вот Компания TLC, помимо всего прочего, дает огромную возможность зарабатывать деньги. А это очень важно, потому что тот же чай и кофе, он не бесплатный. И вот у вас какой-то клиент, который пять раз берет эти чьи, ты говоришь, ты хочешь в следующий раз, чтобы твой чай или кофе стал бесплатным? Я конечно хочу. Приведи двоих, и твой чай и кофе будет тебе практически бесплатно. Очень просто зарабатывать деньги. И очень просто рекомендовать людям. То есть не надо врать, придумывать ничего. Потому что, вот, допустим, в компании GNS шикарные продукты, но их, их чувствуешь только по, на протяжении как минимум полгода. А человек, который пришел, заплатил 100 баксов, он хочет, чтобы сразу у него выросли крылья, и он начал бегать вот, с инфарктом вот, мгновенно. Потому что 100 баксов заплатил ты что? Какие ждать? Сразу. Потому что дети, вернее, дети, взрослые, как дети себя ведут. А вот скорость наши продукты, они дают самочувствие, сон практически первую неделю. Вес может и не снизиться. Это не, вы, вы не прислушайтесь только к весу, не смотрите, не зацикливайтесь на замерах талии и так далее. Это придет, иногда и бывает задержка. Мы беременем тоже не сразу. Женщина знает, что иногда забеременеет целый процесс. И это не потому, что мужчина плохой рядом, потому что организм надо тренировать. Годы иногда уходят. Также и со, с организмом, с похудением, с очисткой. Будете спать хорошо, будет отличное настроение, будет работать шикарно голова. Я в день всю, я вот эту неделю почему потерялся на чаях, извиняюсь. Я работал по 16 часов на жаре, я работал на перевозках, на грузоперевозках. Я перелопатил тон 10 вещей, и я видите, жив, здоров, я себя прекрасно чувствую. Очень быстрое восстановление, шикарно этот анаболизм организма, восстановление, и голова все время ясная. И отличное настроение, у меня нет проходных дней. Вот вчера было хорошо, сегодня день такой средненький, завтра будет лучше. Нет, у меня каждый день он лучший, потому что вчерашний день он уже прошел, он уже как бы как история. Сегодняшний день, когда я могу что-то в своей жизни и других жизни поменять, а завтра день еще может не наступить, я его уже сегодня делаю на завтра задел. Поэтому я рекомендую, ребят, кто не готов заниматься бизнесом, ради бога, но преступление просто не пить эти продукты, не попробовать, а еще и больше преступление – не быть в этой команде, потому что такой команды реально. Здесь даже сила продуктов она в 10 раз умножается, потому что здесь шикарная команда. Тут практически куда не плюнь, одни лидеры. Вот кто даже зашел вот сейчас, я вижу просто все лидеры реальные. Потому что люди нормальные, адекватные, с прошлым со своим, со, с, с, с работами какими-то. И люди-то разные. 7 месяцев назад этих людей вообще не было в этом бизнесе. Они сами сюда пришли, так скажем, с раскачкой, посмотрю, погляжу. А сейчас они уже поняли, где они, с кем они, для чего они. Поэтому меняйте свою жизнь. У нас компания называется Total то Change. Тотально поменяйте свою жизнь. и финансовое состояние. У нас уже люди, которых вот я вчера за ручку привел, зарабатывают от 500 до 1000 долларов, а то и до 2000 долларов в месяц. Это люди, которые реально пришли даже под меня. И это реально. И они говорят, Славик, Славик, Славик, Славик, я хочу вас перебить, вы мне, извините, у нас сейчас после этого зума будет другой зум. Мы создадим да. другую комнату для партнера, где мы будем делиться с вами результатами уже не по продукту, а по приятным И нам скажу, вещам, тонн, по тогда, деньгам, тогда по результатам. Результат мой, кроме того, что я уже рассказал, самочувствие, драйв, куча сил, я похудел, не сразу скажу честно. Я похудел на 5 килограммов, то есть 95, хотя я был достаточно мышечный парень, но живот это покидать действительно очень сложно. Ушел живот, и я сейчас вешу 90, даже 89,5, при этом мышечная масса прекрасная, и чувствую себя замечательно, отлично. Чего и вам желаю, ребятки мои. Все, я закончил, придаю слово. Да, спасибо большое, Вячеслав. Я знаю, что вы тоже можете говорить о продукте, о бизнесе часами и годами. Вот э, Хочу немножечко добавить, что да, у нас действительно продукт и идет э, очистка организма, похудение, и это наш бонус, потому что продукт вообще корректирует вес. У нас есть как люди, которые сбрасывают килограммы, так же и люди, которые набирают килограммы. Вот, поэтому да, э, э, наш чай, когда попадает в организм, он и сам решает, что вам нужно. То ли сбросить вес, то ли... Э, Набрать его. То есть я, например, сбросила 6 килограмм, начинала пить э, чай э, растворимый. Первые две недели у меня не было результата. Я звонила своему наставнику, сейчас уже наставнику, говорила, когда я похудею. Мне говорят, ты на меньше жрать надо, да, я говорю, нет, ты сказал, без диет, без спорта, мне нужно проверить именно то, что ты сказал. Действительно, я не занимаюсь спортом, потому что, вы уже слышали, ранее у меня была проблема с яичником, и я не сидела на диете, то есть я люблю и пиццу, и тортики, иногда в Макдональдс зайти, да, и действительно, вот как сказал, кто-то из нас сказал, что нужно делать фото, потому что у меня объемы держались на месте, килограммы держались на месте, но опять же, я я не талии, где, где у нас идет э, пояс, да? но я не мерю живот, я мерю бедра, но я не мерю гляшки Вот, поэтому, когда я посмотрела, мы поехали в ЯРМ, у нас когда я посмотрела фотографию, я там реально уменьшилась, дулась, грубо говоря, да, то у меня получается визуально я уменьшилась, хотя сантиметры у меня стояли на месте. Вот. И получается, после ЯРЭМС я взвесилась, я за три недели сбросила 6 килограмм. Но первые две недели мой весь стоял на месте. Вот. Поэтому если у вас, например, за неделю нету того, как вы хотите, да, там минус 18, то это, это нормально. Если вы чувствуете улучшение, как продукт работает, то... Продолжайте, меня останавливайтесь на достигнутом. Теперь слово хочу предоставить нашему любимому Александру. Я знаю, что Александр тоже может говорить вечно. Он вообще эксперт в наших продуктах. Это человек, который... Мой кумир, я всегда мечтала с ним познакомиться лично, послушать его тренинги. Я всегда говорила, Саша, будешь проводить тренинги, меня всегда завишут, как бы я ни была занята, я все брошу и приду. Вот, поэтому, Александр, слово тебе. Благодарю, Ина. Ребят, ну, те, кто сейчас вообще здесь есть, вам очень сильно повезло. Вам вещал очень крутой человек. Это Ина Белокуренко. То, что я слышал, я восхищался. Сижу, записываю постоянно каждое слово. Слава большое, спасибо. Ребята, спасибо вообще, что поделились своими результатами. Сегодня кто-то сказал, что вот у меня очень маленький, там небольшой такой результат. Ребята, это видимый результат, это для вас он небольшой. Для вашего организма, для вашего самочувствия, для вашего ресурсного состояния вы умножились в 10х. Это... <смех> Ваше состояние, ваша энергия, ваш, ваш сон, все что, все, что долгое время накапливалось в вашем механизме, это резко начало уходить. Так что этот продукт, он дает вам возможность быть в ресурсе. Я хочу поделиться своим отзывом. Буквально вчера общался со своим близким, хорошим, знакомым, другом. Кто-то Людей называют клиентами. У меня более 300 друзей, которые по моей рекомендации пользуются продукцией. Вот, я помогаю людям чувствовать... Саша, звук. Uh -huh. Секунду. Прошу прощения. И вчера буквально мы общались с человеком, эта девушка, ей 40 лет. Это был, я не буду называть имен, она не сильно хотела, чтобы я это разглашал. Интересно то, что у нее, мы с ней более трех лет пользуемся разного рода нутриентами, витаминами, и вот буквально полгода назад она познакомилась с чаем Майя Сати растворимым и пила по одному стику в день. Просто по одному стику она и вся ее семья. Говорю, Саша, результатов никаких нет, объемы не уходят, э, ничего не уходит. И вот как-то я позвонил, это вчера мы с ней общаемся, а она мне говорит, ты, Саша, знаешь, вот я сейчас добавила вот заварной и вот energy, и вот вес и объем стоит. Но сейчас не про это, смотри, у меня один сантиметр ушел. Вопрос в том, что у меня резко прекратили выпадать волосы, потому что я уже долгое время лысею, и у меня, э, как вот это когда ну, девушка, там климакс, или как это правильно называется, когда девушка, то есть у нее гормональный сбой по всем этажам и она, она говорит, у меня уже ну, прекратились эти циклы или как оно, и это все стало на свои места, то есть оно все пришло в порядок, я слушаю, я просто с такими глазами, я просто понимаю, сколько людей сегодня в таком вот молодом возрасте имеют такую проблему. И это просто, это просто чудо, ребят. Я понимаю, что э, если ты не рассказываешь, не делишься своим результатом, даже вот, как вы сказали, маленьким результатом, просто чтобы даже сходить нормально комфортно в туалет, потому что у меня клиент был полгода на клизме сидел. Это ужас. Это не жизнь. И вы своим ощущениям, своим результатом, как вы сказали, маленькие можете поделиться и спасти человека, потому что не рассказывая своему окружению о своих этих продуктах, вы делаете преступление. Не пригласив их сюда на Zoom, вы делаете преступление, неосознанные, неосознанные. ребят. Действуйте, рассказывайте, делитесь своими ощущениями, пользуйтесь продуктом, полюбите себя наконец. Подарите себе чай, подарите себе чагу, подарите себе кофе, дельгадо. Подарите себе нутраверст. это же вообще это клеточное питание, это жизненно необходимые вещи. Ты э, ешь еду, попадает каждый день то еда в кишечник, но клетка твоя голодная, питание не получает, поэтому ты хочешь есть то, что попало, и ты резко становишься жертвой гастрономического мусора. Резко набираешь, тебе плохо, у тебя нет энергии, если у тебя нет энергии, у тебя нет жизни. Какие бы ты цели, мечты не имел, это не имеет никакого значения абсолютно. Поэтому вот эти продукты дают тебе возможность иметь все абсолютно. Здоровье – это фундамент твоего будущего замка, поэтому действуй. Спасибо, на за слово. Я надеюсь, что вы полезен. Поделился. Эта эмоция, просто этот результат реально вдохновляет. У меня таких очень много, их больше сотни. Я просто могу долго рассказывать. Да, и да. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Да, вот знаете, у меня очень много брендовой одежды Телси, и сегодня я как истинная женщина открыла шкаф и смотрю, какой бы мне футболку одеть. Зеленую, оранжевую, желтую, фиолетовую, либо черную. Потом на, на нашей чаге ушла мастопатия у, у девочки, потоотделение нормализуется у подростков, уходят вот там на нашем симпсенте уходят там бурситы, там человек не мог рукой работать, да, после коронавируса. Потом опуская дальше желудок вообще без вариантов, налаживается кислотность, гастриты проходят, печень тоже чистится, печень желчный пузырь у кого нету желчного пузыря хорошо отток желчи идет вы знаете какое там очень когда желчь идет да, после там еды или когда ты не поел тем более она выбрызгивает да, в пустой желудок у меня загиб желчный, э, тоже были проблемы наладились да? ну, опускаясь вниз вниз вниз по организму можно сказать что результатов очень много то есть по-женски результаты есть вот люди которые там дальнобойщики берут наш energy они отказались от энергетика в это такая гадость которая тоже ну вы знаете какая-то отрава энергетики там всякие рыбу рева и все остальное то есть люди пьют наши витамины получают энергию и как бы прекрасно себя чувствуют друзья к сожалению наше время подходит к концу я там видела татьяна да еще хотела сказать лет тоже мне передали начало, начало да Тань, давай тогда буквально пару слов и будем переходить в другую комнату, но о ней я скажу чуть-чуть позже. Сейчас слово еще раз Татьяне. Тань, включай микрофон. Микрофон, Тань, микрофон. Буквально два слова, да, смотри. По поводу вещей, да, то есть как я поняла, что я уменьшилась, я вообще забыла о том, что я тут занимаюсь похудением, стройностью, да. Я одела джинсы, да.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 вы понимаете, это, это, это деньги, и все. Попробуй каждый раз, каждый месяц покупать, как-то резиновая баба, понимаете? А тут реально, ну, короче, это палочка-выручалочка, то, что доктор прописал. Без доктора, кстати. Все. Да, спасибо, Татьяна. Друзья, к сожалению, да, будем... По поводу цикла, да, у меня есть женщина, 62 года, пошли месячные, у нее уже закончился цикл, она мне звонит, говорит, и на что я говорю, так радуйтесь, организм обновляется, все еще, говорю, с вами родим, да, ну... Вот, то есть я хочу вас поблагодарить, что вы к нам сегодня пришли, сейчас буквально там через пять мы переходим в другую комнату, комната будет для партнеров, где мы будем делиться секретами нашего бизнеса, как работать, что делать, пошаговая инструкция будет, как зарабатывать деньги на этом чудо-продукте, сколько можно заработать, будем делиться финансовыми результатами, кто еще не стал Партнерам у вас еще есть пять минут зарегистрироваться, чтобы попасть в эту комнату. Прошу партнеров ссылочку гостям не давать, это пусть для них будет интрига, да, поэтому... Э да, поэтому вот вам будет такой, как бы, можно сказать, пинок, что хватит думать, вот, пойдите, сходите в туалет, прочистите свой канал, и вам придет озарение, что нужно быть обязательно во второй комнате. Поэтому я сейчас буду закруглять эту конференцию. Всех партнеров жду на продолжение на нашем обучении. И все, всем спасибо за внимание, да, на самом деле результатов очень много. Вот, поэтому давайте, кто еще не зарегистрировался, быстренько регистрируемся, и всех я вас жду в другой комнате. Все, всем пока-пока. Спасибо, Иночка. Очень спасибо. Замечательный был. Спасибо. Да, спасибо, до свидания. Угу. Всем спасибо.